Всем привет! 27 мая 2020 года. Да, сегодня от дома, не пешком. Сегодня на пепелата. Да, сейчас. Будем рассекать по простор. Интересно, им хватит этих подушек поехать. Или нет? Да. Конечно. Давайте. Хорошо. Так у меня камера. Красивая. Для тебя. Опа, есть она. Она брызгается. мне его уброшки не боится. Брызгась. Так, подожди, колешка. Давай. Оп. Так, вот она у нас на, на разживу. Вот. Подтягивайся к этому вот. к рогатке. Напоследок я скажу. Только что с кости были на Котечном И вот мы снова настановываем. У ребят сработала рогатка. Ребята в том конце, там где-то далеко, рыбы их ждать не будет. Интересно, ждет ли она нас. Сейчас мы ее... Возьмем Так Если она есть Так Рыбка Нет Ее она выплюнула, к сожалению Ну, ничего, ничего. Там он еще нас ждет удача, может быть. Так. Ну, не до конца просто раз... кукан раскрутила. Когда она так дергается, она как-то веселее. А тут замерла где-то. <смех> окунь да, окунь сильный Че-то, блин, как-то Ребята у нас Меняется в бейс Кукан без пропилки Понял, да? Без дырки Не просверлены, просто надрезаны Может из-за этого Ну что ты? Опять не шевелишься Опять кукан такой Ну, хоть бы это что-то погнуло, да. Плечь. Извините за выражение, но сегодня вот такая у нас жопенька. Кто замоказывал музон? Кто завозил музон? Ушла туда и загорает. И нам они только это самое. И нам только это самое. Обломки оставляют. Причем, смотри, как наперка, да? Потащила и не съела. Так, вторая попытка. Ну сейчас мы это сделаем, перенаживим. Давай подплывем может этот. Ууу, нифига там как играет, трещится не очень. Подплывем, посмотрим, что здесь может заменить тоже. Он ну, заходил, заходил, заходил. Чувствую, чувствую, что сейчас что-то будет. Шука такая, так, ну красноперка фигня. Обманули красноперкой. Так, что у нас здесь? Тишина, блин. Поводок какой-то ослабленный, никого никого, будто бы нету. А нет, смотри. Пошел, пошел, пошел. Живует. Как у них нормально. Работает. Вон там. Вроде, да? Если в берег, то может быть и... Нет, сюда, в эту сторону. И там что-то... Там что-то все бульда буль, да бульда буль, буль. И здесь бульда буль. Если у вас что, кухня, если опять ничего не будет, и накажем кого-нибудь. На кого-то надо уже наказывать уже. Это нам, наверное, на память. Еле-еле, блин. Ты держи вот так лучше. Зажаблю очень. так вот гвоздика давай мешок отпускай Отпустил? Что мешок надо Икорек забрать и наживить так ой, нам с тобой сегодня второй раз повезло хоть так и корек отмешуть надо наверное заломать его мы тут с тобой Мучаемся. Хоть одна нормальная, адекватная. Отработала. Давай в этот мешок. Где он? Здесь. Под тобой. Пусть по поверхности телепается. -то да вон там тыка, видишь? Тыка а. Не знаю, что здесь такое все. Может <свист> вот здесь и крюк Вот тут вот все Я беру, вот этот, не Ну вот он туда и придет сейчас Называется спиной, развернись к Солнцу. Ну, вот. у тебя, значит, такой шок ты не на него. Один раз тут на раз так вот разного пользования вот. вот так меняется погода только что было тише благодать солнце и вот воду легкий ветерок легкий да, и мы погнали в одну кобылячью силу Что-то нам кажется, что надо Надо сниматься Спиливать, спиливать грабли Ветер прямо в спину Не баранник, а магазин Пока не сыр это надо По проторенной дорожке прокатиться что ли, да, трошки? А mm -hmm. Mm -hmm. Сегодня прицеп притащили только что по пути пока дорога сухая Андрюха дочищает сегодняшний улов ну, долго, как сказать Извините, чистить не да не гляжа тут думаю что спортивность тут немножко немножко мало сегодня половили да есть? вот что такой счастливый любит в камеру позировать да, за сегодня Пойдем. съездили ну и так еще на удочку как обычно фигня всякая вот не ворулит надя отдыхает завтра... завтра завтра завтра мы с этим вот товарищи в труселях Шотрики. Шотрики. все это самое пойдем чинить надю лечить лечить все спокойной ночи ну просто видео